Не делай этого. Кого эти люди услышали? чтобы принимать такие решения в 5 утра ходят кричат и они не сидят в барах я верю что мы не дадим ход этому не нахожу никакой связи а это в связи с чем пить <связываем> <связываем> от <грусти. связываем> конечно на днях законодательное собрание в третьем чтении приняло закон запрещающий продажу алкоголя в кафе ресторанах и буфетах а, общей площадью менее 50 квадратных метров и находящихся в жилых домах и прилегающих к ним территориях депутаты единой россии хотят прикрыться местными жителями которые жалуются на шуме из заведений в вечернее время но вопрос заключается в том что такой закон коснется прежде всего общепита сотни заведений пострадают потому что его работники потеряют работу а хозяева заведений потеряют бизнес как мы знаем во время пандемии государство не помогало малому бизнесу и эти заведения чудом выжили а теперь их просто просят удалиться. Сегодня пятница, выходные только начинаются. Мы сейчас приехали на окраину Санкт-Петербурга, чтобы пообщаться с владельцем одного из баров. Узнаем, что думают об этом как сами посетители, так и хозяева заведения и его работники. Вперед! Андрей! Смотри, я на самом деле был не раз в твоем заведении, и насколько я знаю, вот если согласно закону у нас говорят, что это шум для местных жителей, то О, я... да, да, то я постоянно этих же местных жителей видел здесь, и я так понимаю, это место притяжения как раз людей. Вот какой концепт у тебя у заведения? Мы, в принципе, можем считаться как пионеры до да, выхода из центров в спальные районы. То есть, я без ложной скромности могу сказать, что мы принесли какую-то концепцию, какую-то тематику потребления напитков в том числе, потому что мы бары. Я бармен, конечно, когда открывают бармены бара, это логично. Здесь мы, рассчитываем, же... здесь мы рассчитываем только на местных жителей, поэтому мы отдавали отчет. Да, мы не центр, мы не проходные, поэтому и... здесь в основном только местные Да, и да. они как раз жаловались или что-то другое говорят? Ну, наоборот, конечно, они только возрадовались, что появилось какое-то культурное место, на самом деле, где происходит, Ну, хотя бы какие-то там мероприятия, где есть тематика, где есть душа, в конце концов, да, заведение, потому что мы же сотворяем, не только там культуру потребления напитков, а и самую культуру гостеприимства. Я же правильно могу понять, что это вот по сути все твои друзья, и как они отнеслись вот к этой новости по поводу заболевания? Все там негодуют, на самом деле. Я буквально вот вчера слил в общий чат, что мы вот-вот и закроемся, и все там слезные всякие сообщения уже начинают присылать, конечно. И все топовые барщики – это небольшие помещения. Потому что если в баре натыканы куча столов, есть посадочные места, там готовится кухня, это уже не бар. Это выбивается из концепции бара, где маленькие уютные заведения, которые наполняются своими эмоциями. Поэтому если есть большая какая-то, наливайками можно называть кафешки там, 150 квадратных метров, где действительно наливают, там похабную какой нибудь алкогольную. Я верю, что мы не дадим ход этому закону, потому что он дебильный, дурацкий. Приходите к нам в гости. Пообщайтесь с нами, в конце концов, а то вы, кого вы послушали, кого эти люди услышали, чтобы принимать такие решения. Ну что ж, а теперь мы едем в центр города, где концентрация заведений намного выше. И э, стоит заметить, что Единая Россия как раз ссылается на то, что э, такие небольшие... Бары, буфеты, они находятся в жилых домах, и жители жалуются на шум, который у них происходит под окнами. Но если так разобраться, то на каждой из таких улиц э, заведений буквально там вот меньше, чем пальцев у меня вот на этой руке. Э, то есть дело здесь совершенно в другом, и мы едем сейчас, чтобы поговорить как с владельцами заведений, как и с персоналом, который там работает, так и с посетителями, которые вот в такие заведения ходят. Егор, скажите, пожалуйста, как вы думаете, потеря вот таких небольших заведений может повлиять на вот образ города? Да, жаль, что на городском уровне не относится к барам как одной из наших главных достопримечательностей. Петербург недаром называют барной столицей. И мне кажется, что... Барный дух города стоило бы лелеять, а не принимать решения, которые могут угрожать барной культуре. Небольшие уютные заведения стали визитной карточкой Петербурга наряду с музеями, парками и соборами. Еженедельно сюда приезжают огромное количество туристов не только погулять по городу, но и посидеть в любимых заведениях, встретиться с друзьями, например. И от этого есть два конкретных плюса. Во-первых, казна пополняется налогами, и второе, развивается туризм. Но теперь этого всего может в скором времени не стать, будьте здоровы, товарищ-оператор, и узнать мнение мы можем не только сейчас у владельцев заведений и работников общепита, но и у тех, кто эти заведения посещает. Вперед. В вашем доме живут тоже, что-то находится, вы выходите сюда на улицу, как это сказывалось? Вы знаете, с учетом ситуации с коронавирусом мы вообще в стране и поддержки малого бизнеса, вот я как житель центрального района иду, и мне нравится, чтобы люди сидели, если даже закрыты кафе на улице, и что, что пили кофе, чай, даже если кто хочет пива. Я не вижу никакого смысла в закрытии к которые меньше 50 метров. И не нахожу никакой связи, а это в связи с чем? Под удар попадает целый пласт очень большой культуры, питерской. Мы вот сами из, из Москвы, и у нас вот такой культуры баров нет. И вот сюда приезжаем, потому что здесь это действительно все намного интереснее, более развитое. Если просто из-за административной неуходящие вот э, так все закрывают выпить это не разумно очень. У нас гости приезжают в Санкт-Петербург, и люди просто ходят, и я явно вижу, что они ищут место, где посидеть. С учетом тяжелой экономической ситуации, вообще развитие туризма Санкт-Петербурга и центра, это э, закон, который, мне кажется, не соответствует ничему. И мое такое мнение, что это какое-то лоббирование интересов э, какого-то бизнеса э, через определенных чиновников. Какое ваше отношение к тому, что вот закрывают вот небольшие бары, вы сами как одна? Моё негативное отношение к закрытию мелких баров, потому что моя дочь очень любит конкретно этот бар, угу. потому что очень близко от дома, она здесь встречается с друзьями в трех секундах от дома. Ну, то есть депутаты продвигают этот закон, они говорят, что это делается в интересах жителей домов, которые здесь сверху живут, да? Вы же, наоборот, поддерживаете, чтобы эти заведения оставались и эта сфера развивалась, я правильно Конечно. понимаю? Это все зависит от культуры людей, а не от маленьких заведений, которые тут могут гулять люди, которые с 5 утра ходят, кричат, и они не сидят в барах, а просто идут по улице и орут. Максимально неадекватный закон, который рушит всю индустрию баров малого бизнеса. То есть сейчас мы пережили кризис, карантин, а малый бизнес и так пострадал, а теперь его просто решили добить. Ну, мне кажется, это как минимум несправедливо в отношении малого предпринимательства. А небольшие такие заведения, если закроют, ну, в большие мы не пойдем, наверное, потому что это будет не та культура. Мы не получим вот этой чистоты общения. И это будет большой минус города. Я не понимаю, почему именно до 50 метров, хотя в больших заведениях все то же самое происходит. На что жалуются там жители, непонятно. Скорее всего, вот депутат Денис Четырбок, который придумал этот законопроект, он вот нас посмотрит, вот вам есть ему что сказать? Не делай этого. Вступление в силу этого закона ударят по экономике, ведь потеряют... Тысячи мест и рабочие, и, естественно, сами предприниматели понесут ущерб этому бизнесу. То есть ничего хорошего этого не будет, но также э, это может пойти во вред и поставщикам как алкогольной продукции, так и непосредственно тем, кто покупает какие-то материалы для приготовления той же пищи или каких-то других продуктов. Но э, интересный момент в том, что люди как пили на улице, так и будут, к сожалению, продолжать пить. Ничего из этого хорошего не выйдет. А у нас вопрос к автору законопроекта Денису Четырбока. Вы предлагаете убрать заведения, в которых продают алкоголь, и заменить их тем, чтобы люди покупали алкогольную продукцию в магазинах, где небольшая наценка, но заканчивается это все тем, что люди идут на детские площадки, на кухню, где ситуация не контролируется. Разве от этого станет кому-то лучше? Что же касается самого депутата Единороса Дениса Четырбока, верного подана спикера ЗАГС Вячеслава Макарова, он тоже любит довольно вкусно проводить время, о чем свидетельствует пару лет назад проведенный довольно-таки щедро юбилей 30-летнего депутата. Тревожить выходные дни депутата Дениса Четырбока мы не стали, но, пользуясь возможностью, задаем ему свой вопрос сейчас. Уважаемый Денис Александрович, а что будет с барами, с их владельцами и персоналом, которые сейчас просто останутся не у дел и вынуждены будут искать работу? Мы надеемся от вас услышать ответ в видеообращении, а еще лучше лично.